Моется, мается, жизнь не получается, Хоть с вином на людей, хоть один вдвоем. Мать, мается, мается кто грешит, кто кается, а все не признается, что... Решит, тукается То ли пыль в опале То ли отчий дом Мается, мается, То заснет, то лается, А все не признается Что все дело в нем а Вроде бы и строишь А все разлетается А вроде говоришь Это все не про то Ежели не выпьешь, то не получается А выпьешь, воешь волком, и ни за что, не про что Мается, мается, то заснет, то лается. Хоть с вином на людей, хоть один вдвоем Мается, мается, Бог знает, где шляется А все не признается Может голова моя не туда вставлена, Может слишком много врал и груза и не съесть. я бы и дышал, так грудь моя вставлена. Я бы вышел на Но только там страшнее, чем и здесь. Мается, мается, тропка все сужается. Хоть с вином на людей. Вот-вот сломается, чтобы ему признаться, что делал то ли в нем. В белом кошелечке медные деньги, с золотой тем надо до тюрьма. Небо на цепи, да в ней порваны звенья, как пойдешь чинить?